Всем привет! Идем на регистрацию на соревнования. Воркаут. Дисциплина. Проходит в Витебске на Славянском базаре. Как всегда собирается дождь. Но мы держим путь туда. Yeah, yeah. So what you to do better do you you you you like you fight like take a hold of your like and drive like me so you can put the light in to sleep like me She's got some nice, nice long hair, but you know that she's a bad chick. I'm boy's and me to have it. it. it come on, come right. okay. on. Come on, come on. Come on, on, Прошли соревнования, заняли восьмое место в двоеборе, подтягивание с 24 килограммами и отжимания на брусьях с 32 -кой. У всех хорошая подготовка. Люди приехали, самые лучшие спортсмены в этой дисциплине со всей республики. И результатом Доволен, будем тренироваться дальше, смотреть следующее видео.